Ведь частушки продолжаем новые, опять друзья, Леху многие все знают. Доктор Леший, это я! Я сидел, смотрел в окно, на куст присела птичка. Думал, знаю я ее, но это не синичка. Разглядеть ее я смог, ой, какая птичка. Оказалось, что юрок похож на синичку. Капасаться муравьи в муравьиной куче, так и люди как они на муровые покруче бабочка, влетев в окно, на телефон мой села, ей не нужно ничего, после улетела, вот еще приполз, как тут к телефону лезет, Рыжий страшный болит паук. Взять чужой метит эхма Труляле, частушки новые друзья, эхма, та да частушки вам поют друзья, эхма труля, частушки вам поют друзья, эхма да вам поют друзья, вспоминаю как играл с другом в автомате, каждый день там пропадал, проигрывал зарплаты, было и выигрывал, но это не надолго. все опять проигрывал, в общем, все без толку у меня есть друг один музыкант хороший. У него еще есть сын, на него похожий. Если время есть у нас, если есть желание, Радуем себя подчас музыкальным знанием. Мы играем да поем, что на ум сбредется. Мы вина много не пьем. Да что-то и не пьется. Вирус, как я перенес, Пить вино от пола. Мой теперь таков прогноз, Пить, но очень мало. Эх, ма, -ля, ля Частушки вам поют, друзья. Эх, ма, -ля, ля Частушки вам поют, друзья. Эх, ма, -ля, ля Частушки новые друзья. Эх, Ма ля таруляля гостушки вам пою, друзья. Ходим в лес мы погулять, ищем мы грибочки, ягодак в лесу нарвать для любимой дочки. Есть места, где есть грибы белые большие. Хорошо, что есть они. И ягоды лесные, мы на волге раньше были, Целое все лето, Рыбки всякой половили, В памяти все это, Не было тогда еще Камер телефонов, Мы смогли бы заснять бы все, Все без разговоров, Волга Матушка река Езде по рыбаче. А у нас речка Ака, Рыбаки все плачут, Браконьеров развелось, Речку всю сгубили, Рыбаков целый колхоз, Лих фига наловили, эхома, труляля Частушки вам поют, друзья. Эх, мада тру-ля-ля, частушки вам пою друзья, Эх, мада ля ля частушки вам пою, друзья, эх, мада -ля -ля, ля ля частушки новые друзья, хоть и просто погулять к озеру святому, чистым воздухом дышать. Далеко от дома был питомник городской. Мы туда ходили, а теперь там Гоблов хоп строй, все к чертям сгубили, строят частные дома, губят весь питомник, все спустили с молотка, Этакий негодник, есть от души на одна, наш день драйса лесом. Жизнь природная нужна. Только без прогресса Если вы хотите быть Наравне с природой Нечего ли сагубить, побойтесь ради Бога. Эх, матру-ля-ля, частушки вам поют, друзья. Эх, мадоктору-ля-ля, частушки новые друзья. Эх матру-ля-ля, частушки спел для вас, друзья. Эх, мадоктору-ля-ля, частушки спел для вас, друзья.